Подлость, она порождает только подлость и впоследствии сама себя ликвидирует, да, то есть вот, на мой взгляд, вот эти вот псевдопоказания, да, против Эрика, это, конечно, большая, там, знаете, какой прикол был, ну, раз все равно там меня будут мочить, я вам расскажу забавную ситуацию, значит, когда очная ставка была в СИЗО, там следователь-то приехал пораньше, и э, так называемый свидетель тоже приехал пораньше. То есть свидетель, который, который утверждает, я не буду называть ни фамилии, ничего, свидетель утверждает, что Эрик состоял с ними в одной банде, а тот ну, человек реально значит, криминальный. А на самом-то деле этого не было, ну и все это понимают, да, кто участвовал в следственных действиях. И когда Эрик пришел, ну поскольку он этого человека первый раз видит, он смотрит, следователь он знает, и еще какой-то человек с ним, Ирик задает вопрос, значит, второму человеку, а вы тоже следователь? Ну, потому что какой-то незнакомый мужчина. А он говорит, нет, я, говорит, твой соучастник. Жалко, что там не применялись технические средства, понимаете? То есть это знакомство соучастников в следственном изоляторе. Эрик стал так смеяться, потому что, ну, действительно, курьезная ситуация. То есть приходит человек, который дает показания, что они там чуть ли там не десятилетиями вместе э, грабили, там, э, не знаю, там, угоняли и так далее. Вот. А Эрика вообще не знает, первый раз в глаза видит, и он подумал, э, что это, ну, какой-то второй следователь. Потому что, ну, каждый раз какие-то тоже дополнительные люди приходят.